Хочу представиться кратенько, потому что смотрю, много новых фамилий. Возможно, кто-то меня еще не знает и не были на моих вебинарах. Меня зовут Любовь Каплон. Спасибо, Алсу очень красиво меня представила. Я в компании 16 лет, являюсь менеджером ключевых групп. И в прошлом году вступила в клуб, бизнес-клуб в качестве менеджер-клуб. И работаю я в Казахстане, в городе Уральск. Ну, вообще, агентство в Уральске, работаем по всему Казахстану. И я всегда повторяю, что я люблю компанию, я рада, что я здесь. И благодаря компании я развиваюсь, растет благосостояние мое, моей семьи. Я могу позволить себе путешествовать. У меня очень много друзей. Вот такое краткое мое представление. В прошлом году... Мы с вами часто встречались, и я говорила о парфюмерии, а точнее об азах парфюмерии. И когда я стала готовить очередной вебинар, я думала, чем же я могу с вами еще поделиться. Все мы с вами знаем. Что через несколько дней уже и ролик мы сейчас посмотрели, Элсо об этом говорила. Через несколько дней состоится очень важное событие в нашей компании. Во-первых, конечно, это само э, итоговое мероприятие. Но в рамках итогового мероприятия состоится открытие Академии парфюмерного бизнеса. Я думаю, что все присутствующие будут, конечно, на этом открытии. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто будет на этом мероприятии? Я так думаю, возможно, уже кто-то выехал в дороге. Гульназ будет на мероприятии. Как же без Гульназ? Она... Основатели Зиля, Галина, Натия, Лира, отлично, Татьяна, Лилия. Очень рада буду со всеми вами увидеться. Отлично. Я тоже завтра утром уже выезжаю. Зульхабира, очень рада. Кто в компании 10 и больше лет, конечно, помнит, как трудно было... Вот лично мне всегда не хватало информации. И мы эту информацию добывали где могли. А люди приходили на наши встречи, чтобы узнать эту информацию. А вот сейчас уже наоборот, идет такой опал информации. И надо научиться находить правильную и нужную информацию в этом потоке. Поэтому компания и приглашает профессионалов, и это очень здорово. И я, как я уже сказала, с нетерпением жду этой встречи. Не совсем понимаю, может быть, как это будет, что там будет, но очень жду. Это очень важно, так как мы работаем с ароматами, и сейчас очень много предложений на рынке. И людям важно не просто купить себе аромат, а важно получить именно профессиональный подбор аромата. Мы проводим презентации, дегустации, и зачастую не хватает не просто знаний, знаний, да, сейчас очень много, а им умения преподнести все это. Ведь сейчас очень привередливые клиенты, и это, конечно, хорошо, помогает все это нам развиваться. И мне очень понравилась идея проведения аромапати. Кто был в Москве у, это, у Влада Рекунова на мастер-классе? В ноябре ну я тоже да зель была борис спасибо да вот и хотя бы было я сама никак не решалась провести у себя хотя тоже была на мастер-классе влад профессионал и все вот что-то останавливало все вот ну может быть я не так сделаю а, а напишите пожалуйста да или нет кто-то проводит у себя такие мероприятия, арома-пати, вечера аромы стиле. Я вот точно знаю, что Таня Крылова проводит, но их нет, они, наверное, уже в дороге. Поставьте плюс, если проводите, и минус, если нет, потому что мне очень важен любой ответ. Если вы проводите у себя презентации, дегустации, то поставьте плюс, если нет, поставьте минус. Лена минус. Галя минус. Галина, Зольхабира. Дегустации провожу. И вот напишите, пожалуйста, те, кто поставил минус. А почему вы никак не решитесь проводить? Что вас останавливает? Да, в основном минусы. Что вас останавливает? Почему вы никак не решитесь провести? Была рома-пати в команде с Крыловой. Ну, вместе, да, Тать... Наталья, я знаю, да, вы вместе проводите с Татьяной. Вот просто напишите одни одно-два слова. Почему не проводите? Не решаетесь, не хватает знаний, боитесь. Просто напишите одно слово. Дегустации только, Зульхабира. Но неважно, вот, допустим, большое такое вот мероприятие, почему вы не решаетесь? Не уверены? Просто, ну, как вы это ощущаете, напишите. Нет команды, с кем могла бы провести. Елена, ну, нужна серьезная подготовка, не до конца понимаю, как это сделать. А вот был бы у вас готовый сценарий, было бы проще вам провести? Напишите в чат, да, или нет, или просто плюсик поставьте. Если бы вам дали готовый сценарий, да. Гульнас ответил, у нас больше одиночек, продавцов, надо объединять их. Ну да, согласна с тобой, Назия. Но допустим, вот Назия, если бы у тебя был, да, сценарий надо, на одной, да, и вот, вы знаете, я тоже все искала готовый сценарий. Ну, вот дал бы мне кто-то готовый сценарий. А, ну, мне здесь помогла... Да, Галина тоже отвечает. Я тоже вот, ну, как бы свои ощущения я понимаю. И у меня было то же самое. Мне прислала Татьяна Крылова много информации. Мне Лена Козиду поделилась. Они поделились своими материалами. И сегодня... Вот я хочу поделиться тем, как мы провели свое мероприятие. Не просто рассказать, как это было, как мы проводим, а прям вот я приглашаю вас на вечер арома стиля. Мы с командой собрались, составили план, назначили время, распределили роли. Вот так выглядело наше приглашение на вечер арома стиля. Да-да, вы со мной. Представьте, что вы сейчас купили билет и пришли ко мне, к нам на вечер. Вот в Уральск к нам вы пришли на вечер. Вы действительно на вечере аромастили, и я вас попрошу участвовать активно, отвечать на мои вопросы. К сожалению, только шампанского не могу вам налить, но я думаю, при личной встрече, так как многие едут в Москву, мы это восполним. И в конце нашей встречи я поделюсь, что у нас получилось, а что нет. Я не говорю, что это идеальное мероприятие, я не говорю, что да, вот так надо. Но я просто хочу поделиться тем, что сделали мы. Готовы? Начинаем! Добрый вечер! приветствую всех сегодня 1 марта я не оговорилась, потому что именно 1 марта мы провели мероприятие приветствую всех сегодня 1 марта и поздравляю вас с первым днем весны и компания Ламбре в преддверии праздника решила сделать для вас небольшой подарок сейчас секунду сразу скажу, что я поделюсь и приглашениями, и слайдами, и всем материалом со всеми, кто меня об этом спросит. Я всем пришлю полностью и текст, и слайды. Это сразу вам говорю, я упустила, наверное. Итак, еще раз начинаем. Компания Лабре в преддверии праздника решила сделать для вас небольшой подарок. Ведь женщины всегда куда-то спешат, пытаясь охватить все возможное и невозможное. А сегодня мы предлагаем вам просто немного расслабиться, послушать музыку, выпить бокал шампанского, познакомиться, а кому-то просто посмотреть по-новому на наши ароматы. Так что угощайтесь, отдыхайте. Все, что есть, это для вас. Если нужно кому-то шампанское еще, просто подайте знак. Приятного вам вечера. Вы уже на вечере аром-пати. Мы всегда ждем первых весенних дней. Ведь весна – это обновление. Просыпается природа, и люди как бы оживают. Люблю весну, а кто ее не любит? Как можно не любить тебя, весна? Ты так прекрасна, ярко и нарядно, что без любви не глянешь на тебя. Весною птицы с йога прилетают, деревья просыпаются от сна. весной люди как бы оживают. Весною расцветает вся земля. А что же всегда хочется нам, женщинам, весной? Конечно, обновочек. Хочется чего-то яркого, светлого, модного. И, конечно, мода не стоит на месте. А почему вообще существуют модные тенденции? Что такое мода? Если исходить из того, что человечество – это огромный организм, а мы с вами в нем клеточки – и вот этот организм периодически хочет то одного, то другого, в зависимости от того, какие силы превалируют в его жизни. А есть служители фэшн-индустрии, которые являются такими тонкими усиками, которые хорошо чувствуют настроение и отражают это в появлении каких-то новых тенденций, так называемых трендов и брендов. Поэтому отступать от моды – это, конечно, нереально если мы с вами посмотрим фото 20 или даже десятилетней давности смотрим как мы были причесаны или какие фасоны платьев обуви помните такие вот узкие носы были и думаем о боже как я в это выходила но тогда нам это нравилось наши кудряшки наши вот у молодежи короткие юбки, Поэтому э, на самом деле и такая красота, и наши вкусы, они меняются не только вместе с нами, они меняются с энергетикой общей, которая нас окружает. И поэтому, чтобы не выпадать из этой энергетики, конечно, человек должен следовать моде. Но, как говорила Огне Барто, в любое время года не отступай от моды, но следуя за модой, себя не изуродай. И в этой фразе есть, конечно, здравый смысл. Нужно брать что-то из модных тенденций и переносить на почву все-таки своего ощущения мира. Конечно, в основном это касается украшательских моментов. Одежда, косметика, выбор цвета. А ведь мы хотели поговорить о парфюмерии, но оказывается, все взаимосвязано. Модные цвета 2018 года – на которую сделали ставку дизайнеры, не просто пробуждают воображение, но добавляют ощущение яркости, теплоты и комфорта в образ. А кто мне скажет, какие цвета будут популярны в этом году? Кто ответит, получит жетон. Так же, как и на событии, на нашем мероприятии мы вручали жетоны. Здесь я наш любимый лавандовый, правильно, Елена, жетон. И тем, кому я говорю, что получили жетон, себе как-то ставьте там плюсик, либо лиловые, правильно, Галина тоже жетон. Плюсик, галочку как-то вот отмечайте себе, а к концу вечера вы посчитаете свои жетоны. Татьяна, зеленый, правильно, молодцы. И у кого будет сиреневый, у кого будет наибольшее количество жетонов, лилия, жетон тот получит подарок от меня. Гульгина коралловый, ну да, я, э, правильно, красный. Насчет жетона, все поняли? Гульгина тоже жетон. Ставьте себе, отмечайте. Желтый галина, ой, лира, сиреневый галина, жетон. Главным оттенком Татьяна тоже жетон. Красный, правильно, Главным оттенком 2018 года объявлен ультрафиолет, загадочный и пробуждающий дух изобретательности. Помимо фиолетового будет несколько цветов на пике популярности. Гульгина, правильно, еще один жетон, уже у Гульгины два жетона. В новом году несколько цветов. Это теплый желтый, желтый кто-то, да, вот Лира написала, официально названный оттенком бугового журавля. Лавандовый, ярко-красный, лимонно-лаймовый и цвет чили. Вот он наш лавандовый или неж, нежная такая лаванда, пастельно-розовый. Он, конечно, подойдет романтичным и мечтательным. Все, кто ответили, ставьте себе плюсик и считайте свои жетоны. Он подойдет романтичным и мечтательным. Это нежно-лавандовый пастельно-розовый цвет. А вот э, броским и эпатажным женщинам подойдет э, искрящийся лайм и красный. Ну, здесь вот на картинке у нас только туфли красные получились. Э, Юлия пудровый. Это, ну, скорее аромат, наверное. Ну, да, розовый тоже можно назвать пудровый. А вот такой темно-синий или, как он назван, морской пион, он подойдет больше консервативным, сдержанным, элегантным женщинам. Конечно, по-прежнему популярны оттенки металлик, прекрасно, которые будут прекрасно сочетаться со всеми вышеперечисленными цветами и добавлять любому образу индивидуальности. Все модные цвета 2018 года, они будут отлично сочетаться с белым и черным и активно присутствовать во всех коллекциях, занимая одно из центральных мест в гардеробе наступившего сезона. Вот на какие модные цвета стоит обратить внимание, обновляя свой гардероб. Ну, конечно, все мы знаем, что любой модный образ должен быть дополнен. Чем? Скажите мне, пожалуйста, чем же должен быть дополнен любой образ? Ароматом. Елена, Гульнас, Сахрая. Правильно, ароматом. Молодцы. Галина, все получают жетоны. Только жетоны свои считайте сами. Все, кто ответили, Галина, аромат, аромат. Молодцы. Гульгина, Татьяна, Назия, духами и аксессуарами. Правильно. Юлия, жетон. Сам Ивсен Лоран утверждал, что любой образ будет не без хотя бы капельки духов. Мы согласны с великим мэтром. Каждая женщина должна обладать хотя бы одним флакончиком духов, который добавит облику, обаяние и шарма. Валентина тоже получает жетон. Парфумерия, конечно, более консервативна, чем фасоны или цвета одежды, потому что если в моде ароматы, допустим, цветочно-фруктовые, есть огромное количество женщин, которые эти ароматы просто не воспринимают. И очень строгое следование модным тенденциям не всегда приемлемо, но тем не менее те же фирмы, что выпускают одежду, они же и делают заказ, который формирует дыхание аромата. А парфюмерии это не просто способ придать своему телу определенный запах. Аромат позволяет раскрыть внутренний мир женщины, раскрыть ее характер, пролить свет на предпочтения и взгляды на жизнь. Наталья тоже получает житло. Взгляды на жизнь. На кухне я готовлю завтрак. Как пахнет кофе и халва. А может быть имеет запах и наши чувства, и слова? Любовь, к примеру, пахнет розой, а детский лепит молоком. А слово доброе мимозой, ромашкой или васильком. Улыбка пахнет шоколадкой и комплимент конфеткой сладкой. Покой домашним пирогом, а гнев горячим утюгом. Пусть будет счастье добрый запах и аромат красивых слов. На кухне я готовлю завтрак, печенье, кофе и любовь вот так и мы с вами выбирая определенный аромат несем миру информацию о себе иногда любовь пряным тяжелым ароматом может намекать на такой же сложный но богатый характер женщины а выбор нежных цветочных духов выдает романтичную мечтательницу впрочем все глубоко индивидуально к тому же в арсенале женщины может быть далеко не один Парфюм. А выбор конкретного аромата может зависеть только от одного, от нашего с вами настроения. А какие же настроения будут витать в воздухе в этом году? Модные женские ароматы 2018 года. Увлеклась, слайд не переснула. Да, мне тоже очень понравились эти слова. Модные ароматы 2018 года – это буйство цитрусовых нот, вдохновленных итальянским побережьями. Это нежные фруктовые парфюмы прямиком с улиц весеннего Парижа. Это ароматы женственной ванили и загадочных пудровых нот. А также необыкновенное сочетание пряностей и какао. И, как мы уже говорили, что будет в моде зеленый цвет, а это как раз цитрусовая парфюмерия. Цитрусовая парфюмерия, она всегда актуальна в теплое время года. Самыми популярными ароматическими композициями этой группы является сочетание лимона, лайма, бергамота, мандарина и грейпфрута. Как правило, основные ноты являются нежными цветочными нотами, жасмином или ландышем, или более тяжелыми пряными ароматами эфирных масел, нероли, пачули и ланг и -э Нередко цитрусовые ароматы попадают в категорию унисекс, то есть подходят и мужчинам, и женщинам. Такие ароматы могут включить в себя древесные нотки и амбровые аккорды. Но не стоит пугаться универсальности цитрусовых композиций, на женской и мужской коже они звучат совершенно по-разному. А мы с вами уже говорили, что один из цветов модный в этом году – лимонно-лаймовый. И сейчас мы послушаем аромат нашей коллекции как раз из этой категории. Пока наши помощницы разносят ароматы, я хочу сказать – когда вы будете знакомиться с ароматами, пожалуйста, записывайте на тестерной полосочке номер аромата, а в листочке, что перед вами, можете записать, как вы чувствуете этот аромат, подошел ли он вам. А в конце нашего вечера я попрошу вас дать каждому аромату небольшую характеристику, и самый интересный образ получит приз. Мы слушаем аромат 1. И я задаю вопрос вам. Напишите, пожалуйста, в чате. Как вы считаете, это дневной или вечерний аромат? Куда его лучше одеть? Напишите, пожалуйста, в чате. Вы можете достать первый аромат. У всех у вас есть шкатулочки. Дневной, Елена. получаете жетон Зиля. Владимир. Правильно. Все, кто написали дневной, летний. А куда его лучше одеть? Дневной. Все, кто получ... написали, ставьте себе жетончик. Отлично, молодцы, хорошо работаете. Это аромат дневной. Он поднимает настроение, с утра помогает проснуться и задает рабочее настроение на весь день. Сразу могу сказать, что 2-3 минуты мы давали, вот пока разносили, люди смотрели, долго не задерживались, ну, пока ознакомились с ароматами. Тестерные полосочки у нас разносили две девочки, делали это тоже с удовольствием. Можно на работу, да, правильно, Татьяна? На прогулку, на работу, да, Галя? И люди с удовольствием отвечали, Получали жетончики, тоже у нас девчонки бегали, раздавали жетончики. Мы не жадничали, давали всем, кто отвечал. Отлично. С первым ароматом мы познакомились. А вот следующий аромат ⁇ это аромат цветочный, цветочно-фруктовый. Лидером среди цветочных ароматов в 2018 году будут ароматические композиции на основе жасмина однако этот женственный аромат будет разбавлен совершенно неожиданными аккордами так популярным в 2018 году будет довольно дерзкое сочетание жасмина с нотами пачули, ладана и миндаля а также ванильным ароматом бобов тонко модные цветочные ароматы в этом году будут преимущественно теплыми густыми достаточно сладкими подобные парфюмы лучше выбирать для прохладного времени года и конечно как нельзя лучше подходит весна и аромат этот из мы говорили да что теплый жел, желтый цвет и вот как раз аромат шестой из нашей коллекции он желтый и, а как вы считаете опять мы слушаем раздаем тестерные полосочки слушаем этот аромат вы тоже можете вспоминать его. Можно и на свидание. И как вы считаете, какой женщине подойдет этот аромат? Весна, лето, весна, любовь, счастье. Какой женщине мы его можем предложить? Более веселый, нежный, утонченный. Я его ношу сейчас. Татьяна, отлично романтичный или который хочет быть такой. Правильно. Кому этот аромат по душе, и все его могут носить. Это очень яркий. Это аромат для женщин полных жизненной энергии. Умеющих завладеть сердцем и чувствами мужчины. Благодаря своей нежности, очарованию, неотразимому шарму. Если она нанесет этот аромат, она и будет такой. Правильно, Елена. Если она хочет быть такой елена из костаная романтичный правильно бодрящий отлично все кто ответили ответили правильно отмечайте себе жетончик следующий аромат в него входят актуальные фруктовые ароматы в 2018. Это скорее композиция, состоящие из фруктовых и цветочных нот. Данная группа тоже может быть сладкой, больше сладкой. Вы заметили, что вот многие ароматы 2018 мы именно сладкие. Интересно модное сочетание экзотических фруктов, ананаса с ягодами, клубники, малины, а также с густыми цветочными нотами, розы, фрезией, пионом. Как вы думаете, какой цвет здесь будет? Малина, клубника. Какой цвет будет следующего аромата? Я пока не перелистываю слайд. Красный. Правильно, Татьяна? Конечно. Розовый, красный. Да. И мы подобрали пятнадцатый аромат. Взяли так, он, такой яркий аромат, как раз подходит под это описание. А вот для какого э, случая этот аромат можно предложить? Когда он больше подойдет? Для какого случая, для какого времени? Как вы считаете? куда мы предложим 15 аромат вечерний в ресторан елена день и вечер более вечерний вечер правильно это вечерний аромат все ответили правильно получаете жетоны галина свидание конечно это аромат на вечер для романтической встречи, потому что этот аромат кружит голову, опьяняет, пробуждает чувства и провоцирует. Романтическое свидание. Правильно, Валентина? Правильно. Молодцы. Очень хорошо все сегодня активно работаете. Я очень рада. А вот группа модных восточных и пряных ароматов в 2018 году объединяет в себе все самые актуальные парфюмеровые тенденции. И вот сочетание бергамота, пудра и ванили, лаванды – это модный парфюмерный хит года. Пудровые ароматы подойдут для летних свежих вечеров, а также для весны и ранней осени. В 2018 году в моде нежные, игривые парфюмы, где пудра сочетается с молочно-ванильным ароматом выпечки и свежими нотками хвоя. Хорошо соединяется в шлейфе с пудрой зеленые ноты инжира, экзотический аромат кокоса и опять сладкие бобы тонко. И вот здесь мы уже слушаем лавандовый, аромат лавандового цвета. Он пудровый, но нежный, легкий для романтичных и мечтательных. И здесь мы взяли аромат номер 7. На следующей встрече мы планируем поделиться с вами, как с помощью ароматов можно менять настроение. Да, 7 для молодых. Как с помощью ароматов можно менять настроение, повысить работоспособность, добиться карьерного роста и вот э, изменить личную жизнь. И вот как раз аромат номер семь он помогает найти своего мужчину, потому что он придает женщине нежности и ее воспринимают как хрустальную вазу, о которой хочется заботиться. Для невест, для ярких и юных, неважно по возрасту, юных душой, правильно. Отлично, молодцы, все получают жетоны. Познакомились с седьмым ароматом, слушали. Я сейчас немножко, может быть, побыстрее рассказываю. На вечере у нас это все было немножко так, ну, люди общались, говорили. Вот Сахрая говорит, что моя племянница вышла с этим ароматом замуж. Я об этом сказала, но вот со мной стали спорить, что это нужно 19 й Я говорю, ну как женщина себя ощущает? Девушка, конфетка. Ну и бабушка может быть конфеткой, почему нет? А вот тот же оттенок, тоже лавандовый, но уже более глубокий, яркий. И цвет его более насыщенный. Это цвет ультрафиолет. И здесь мы взяли аромат номер 21. Что мы в этом аромате слышим? 21. Галина, правильно. Что в этом аромате слыш, слышим? Какой женщине его можно? Как, какой это аромат? Какой он для вас? Сладость. Татьяна, отлично. Любовь. Да, Татьяна, согласна. Любовь. Отлично. Прекрасные после 50. Ну, вы знаете, у нас гораздо моложе им пользуется. Богиня. Правильно. Татьяна. Богиня. Это аромат женщины Олимпа. И не каждый мужчина решится на знакомство с такой женщиной. В 21 аромате она богиня. И окружающие так и воспринимают ее. Правильно. Это аромат любовь-любовь. Амор-амор. Кому не хватает уверенности, подойдет. И вот, согласитесь, у нас был такой случай в Москве: там есть лидер: да, женщина на пьедестале, женщина-загадка. И от нее, ну, в общем, они разошлись, и никак муж не уходил. И вот она рассказывала: она говорит: я начала пользоваться 21-м ароматом, и он ушел. Вот мужчина. Если вы хотите найти настоящего мужчину, истинного мужчину, то начинайте пользоваться 25-м ароматом. И для молодых. И не очень. Согласна, Юль, он действительно подходит всем. Если женщина себя ощущает в нем, даже если вот она не уверена, что она богиня, она начнет пользоваться этим ароматом, и она почувствует себя богиней. Действительно, очень божественный, яркий аромат. У богини нет возраста, согласна Гульнас. Да, можно и так, Татьяна, проверить. И вот мы с вами прослушали 5 ароматов. Согласитесь, какие они все разные. Кто-то подобрал себе аромат? Если да, мы будем очень рады. А если никакой аромат вас пока не вдохновил, не расстраивайтесь. У нас в коллекции есть еще 25 ароматов. 20 номерных и 5 авторских. 5 э, номерных мы с вами уже посмотрели. Познакомиться с ними вы можете, консультантов, которые вас пригласили на эту встречу, в любое удобное для вас время. И я думаю, что за вечер вы уже поняли, что аромат не может быть один на все случаи жизни. Поэтому мы и говорим о гардеробе ароматов. Аромат для занятий спортом. Вот такой вот у нас есть роскошный гардероб. Аромат, аромат для занятий спортом, аромат для работы и, конечно, для каких-то особых случаев. Это поход в театр, ресторан, либо романтический ужин. Вот уже на нашем вечере аромастиль Татьяна подобрала себе аромат номер 6. Отлично. И... Так же, как неуместно вечернее платье на работе, а спортивный костюм в театре, так и аромат, конечно, должен соответствовать и вашему наряду, и соответствующему случаю. И в нашем гардеробе много одежды, так и ароматов должно быть много. А кто-то еще подобрал себе аромат из тех, что мы вам сегодня предложили? И когда были на вечере, да, я вот спросила, а у кого пять и более ароматов? Напишите, пожалуйста. А, Елена, это седьмой аромат, да, Елена себе подобрала. Отлично, Елена у нас подобрала седьмой аромат. У кого? 21 присмотрела, Наталья шестой, Отлично, 21. А у кого сейчас дома на вашем туалетном столике? 5, Татьяны, у Галины девять. Молодец. Так, Елена, это 21 аромат или 21? 11. Угу. Ну, тут уже у нас ворощук Татьяна. Я так поняла, 20 ароматов у нее на туалетном столике. Отлично, молодцы. Ну, мы здесь все профессионалы, и у нас, конечно, не может быть просто один или два Молодцы. Ну, у нас на вечере тоже и 5, и 6 называли. У кого-то 2, у кого-то 3. И в заключении нашего вечера я хочу познакомить вас еще с одним ароматом. Он сравнительно недавно э, в нашей коллекции. Это авторский аромат. Да, вот целая шкатулка кто-то пишет. Елена 11, 28. Э, по, молодцы. У кого, Да, Лена, 8 штук, молодцы. Это э, авторский аромат. Вы послушаете его и тоже дадите ему характеристику. Мы в начале вечера говорили, помните, записывайте, давайте характеристику ароматов. А вот чтобы вам легче было это сделать, я задам вам несколько вопросов, пока вы знакомитесь с новым ароматом. Аромат Парадисс. А кто мне скажет, что в переводе означает это слово? Кто-то знает, что в переводе означает это слово? Пишите, пожалуйста. Свежесть. Не совсем точно. Рай. Гульнас, конечно и забыла. Рай. Райское наслаждение. Да, это вот, глядя на эту картинку, точно рай. Лето, пляж, морской бриз, легкий коктейль и, конечно, прекрасное настроение. Правильно, все, кто ответили рай, получают жетоны. Отмечайте у себя. Ну, рай и женское счастье, Татьяна, это рядом. Это где-то рядом. Послушайте, пожалуйста, этот аромат и ответьте. Здесь сразу люди отвечали, я спрашивала и сразу отвечали. Какую ситуацию напоминает аромат? Говорите только ваши ощущения, не думая, первое, что пришло, когда вы вдохнули аромат. Какую ситуацию? Для меня он сочетается с мечтой, Валентина пишет. Вы тоже отвечаете, какую ситуацию напоминает вам этот аромат. Пишите, пожалуйста. Отдых, отлично. Море, пляж. Правильно. Ну, тут даже море, пляж, наслаждение, счастье, летний отдых на море. Конечно. Ну, может быть, беззаботное времяпровождение, отдых. Да, может быть, еще и картинка навевает, но тем не менее, вы все помните, да, этот аромат, он расслабляет. А, второй вопрос. А какие эмоции вызывает у вас этот аромат? Вот Лена уже отвечает. Свободу. Какие эмоции вызывает этот аромат у вас? Невесомость. Отлично. Все, кто отвечает, получаете жетон. Радость. Радость. Чистота. Очень хорошо. Легкость. А как вы считаете, какой цвет аромата? Какой цвет, бодрость? Какой цвет соответствует этому аромату? Свежесть, Юлия отвечает. Я богиня. Голубой, салатовый. Голубой цвет. Отлично, да. И вот так люди тоже отвечали. Просто свои ощущения. Здесь не может быть правильно, неправильно. Это просто свои ощущения. Цвет океана, нежная зелень, бирюзовый. Кто как воспринимает? А какую одежду вы представите, вот когда этот аромат, какой бы он одежде подошел? Как вы считаете? Цвет моря. Угу. Надея, английский текст у тебя получился. Сарафан, шифон. Летний сарафан, нежное парео, что-то летящее, воздушное, правильно, Гульгина? Белый цвет Галина видит, лазурный. Да, действительно, такие вот нежные э, цвета, развивающие легкий сарафан, развивающие платье. И у нас в основном тоже отвечали так же. Легкий шифоновый сарафан, легкая как косынка. Вот И людям очень нравилось э, раскрепостилисти. Ну, правда, еще у нас было шампанское. Ну, а теперь следующее. Мы ждем характеристику любого аромата или всех. Как я уже говорила, лучшее представление получит приз. У нас было несколько шелк. Все, кто ответили, получают жетоны. Ставьте себе отметочку было несколько призов мы дали 2-3 минуты на подготовку люди выходили на сцену по-моему 4 или 5 рассказов было в общей сложности у нас было где-то 16-17 человек вот. выходили, рассказывали было несколько красивых историй но вручили один приз подарок за рассказ мы подарили 8 миллилитров а подарок за наибольшее количество жетонов было 2 косметички подарили. У нас по 11 жетонов у двух было. вот а Что делать дальше с жетонами? Брать на следующую встречу. У кого-то там было 6-7 жетонов. И вы берете эти жетоны на следующую встречу. Сейчас, Татьяна, дойдем до этого. На следующую встречу. И уже у вас будет преимущество перед теми, кто придет впервые. У вас уже будет запас а, жетонов. Наша встреча проходит в преддверии женского праздника. Так как вы помните, да, что мы 1 марта проводили. Я очень люблю этот праздник 8 марта. И поэтому мы решили сделать для вас подарок. Кто приобретает сегодня любой аромат, скидка 20%. Возможно, кто-то хочет приобрести аромат не только себе, но и в подарок и не взяли с собой деньги, не страшно, эта скидка действует для вас до 8 марта. Вы либо заказываете у своего консультанта, либо приходите в офис и по пригласительному билету вас обслужат со скидкой. Причем скидка распространяется на всю нашу продукцию и парфюмерию, и косметику, по уходу за кожей, декоративную косметику. И совсем недавно в нашей коллекции появилась новая линейка по уходу за волосами. Все для нашей молодости и красоты. Мы ждем вас в офисе или у своих консультантов. Рады вам не только в праздники. А сейчас можете подойти и примерить на себе понравившийся аромат, либо не понравившийся. Возможно, на коже он заиграет и откроется для вас по-другому. Ведь главное правило при подборе ароматов – никаких правил, только чувства. Отдыхайте, общайтесь и до новых встреч. Вот и вы побывали на нашем вечере. Если я говорю, что в прошлый раз у нас было э, где-то 15-16, и сегодня у нас плюс еще 45 человек. А теперь считайте свои жетоны. У кого сколько жетонов? Пишите, я сейчас буду записывать, у кого сколько жетонов. Сейчас посчитайте пока, Лена, 5, 5. Ага, Татьяна шесть уже. Гульгина одиннадцать. Ой-ой-ой, не успеваю. Восемь или девять? Как здорово. Галина Гнетеева двенадцать. У кого больше нету? Все посчитали свои. Валентина девять. Восемь. Елена, ну вы почему же не считали? Я же говорил, считайте. Но я думаю, все уже написали. Итак, я думаю, у нас победителем становится Галина Гнетеева, новый урингой. У нее 12 жетонов. У больше нет ни у кого? Подожду немного еще. И сейчас объявлю приз. Зиля, два. И как я уже, сейчас я про приз скажу, если больше ни у кого не будет, как я говорила, что если вы, кто-то хочет, я поделюсь обязательно и текстом, и слайдами, вы мне в скайп напишите, и я вам отправлю всю информацию, если кому-то это нужно. Вы можете видоизменить, что-то добавить, но легче, когда уже есть от чего плясать. На протяжении всего вечера у нас звучала французская музыка, ответственный был Борис. Как я уже говорила, мы с командой все это готовили. За музыку ответственный был Борис. Когда читался текст, убавляли музыку, пока раздавали блотеры, включали громче. За пригласительные у нас отвечала Ирина Рыскина. Она и дизайн разрабатывала, и печатала их. Борис, можешь написать мой скайп в чат? Блотеры и продажи ароматов у нас ответственная Юлия Василенко была за текст, ответственная я была. Сейчас я все напишу, еще за шампанское. Борис был у нас, да, еще за шампанское, поэтому у нас затраты вышли большие на шампанском. Кафе мы выбрали рядом с офисом, и хорошо, так как пришлось побегать, не получалось сразу загрузить слайды, пришлось кое-что исправить, поэтому заранее все проверьте. Мы, конечно, все успели, но немного поволновались. Татьяна меня опять спрашивает, продажи были? Да, были, но не там на вечере, а потом просто клиенты, которых пригласили консультанты, покупали у них. И помаду, и духи там вот два первых аромата мы продали. Продажи были, но не там на вечере, а потом просто у своих консультантов взяли. Консультанты приглашали клиентов. Да, Таня. Уже кто-то. Угу. А, над... Так что нужно просто начинать делать, и потом анализировать. На другой день мы собрались, про, проанализировали, заработать не получилось, да, уже звонит Skype. скайп. Даже в минус ушли мы, ушло, затрат у нас на шампанском получилось, у нас Борис ходил и всем подливал. Нужно поменьше, вот. А главное, люди уже ждут следующую встречу. И вот это вот очень важно. Кто-то там обиделся, почему вы мне не сказали. Такие вот отзывы. Это был выход в свет. Раньше я просто ну, ходила куда-то в гости, но нигде ничего подобного не было. Я ощущала себя совершенно вот по-другому, как будто я действительно оказалась во Франции. Еще один отзыв. Боялась, что сейчас начнут вербовать в свою компанию, но... В следующий раз своих подруг позову да вот борис написал skype каплун нижний подчеркивание люба вы мне просто напишите я вам отправлю ваш Скайп, информацию девочки вот молодые они обещали в следующей встрече помочь мне с материалом найти материал подобрать а следующий вечер мы уже назначили он у нас состоит 25 а 20 апреля уже приблизительно готов сценарий. И я думаю, в Москве мы получим много полезной, интересной информации, которую будем делиться с нашими клиентами и консультантами. Поэтому, мои дорогие, я очень рада, что сегодня вы были со мной на этом вечере, что вы работали, помогали мне. Стихи, они в тексте. Стихи в тексте, все это есть. И я хочу сказать, что же нас ждет дальше. Сейчас вот я немножко проскочу. Сразу после мероприятия в Москве нас ждет обучение от лидеров. И Татьяна Крылова поделится о том, как прошло мероприятие, какие важные моменты были на итоговом событии, что мы получили там нового, интересного. Это будет четвертого. А уже многие завтра, а кто-то уже выехал на итоговый фестиваль Ламбре. И я очень рада буду с вами, со всеми там увидеться. До встречи в Москве. Секунду. Галина Гнетеева получает 8 мл. Заметьте, в компании уже их почти нет, а у меня есть. И я, Галя, привезу тебе его на фестиваль. А все, кто участвовали... Все, кто помогали мне, я вам вручу небольшие сладкие подарочки. До встречи, дорогие мои. Люблю вас и жду встречи.